Итак, дорогие друзья, вторая карта. Карта Инферно. Выбор команды New Legend. Напомню вам, 16-13 они проиграли карту Overpass своим соперникам. И здесь Хаунаст Ace с USP. Это все, что вам надо знать. Кошмар. В общем, очень, очень и очень... И еще раз повторюсь, очень жесткое начало, прям вот максимально дезморалящее, наверное Но не должно на самом деле, конечно, поражение на пистолетном раунде Как-то отражаться на общем суммарном исходе матча Ну, пистолетку проиграли и проиграли На девайсах, как известно, люди играют гораздо лучше, чем на пистолетах Хотя все очень и очень частно Но, тем не менее, Ансас выиграли ножи как вы понимаете, да, и начали в обороне И в обороне им явно будет играться-то все-таки Поприятнее, чем команде New Legend в атаке Хотя это даже карта-то именно команды NL но, опять-таки, повторюсь, нет никаких гарантий того, что они на своей карте не проиграют, но Нимбл делает нереальные хэдшоты из Диглов. правда, они не спасают. Ну, а как еще могло быть иначе, дорогие друзья? Никак. Ну, Оверпас остался за теми, кто пикнул его. По логике вещей, команда New Legend должна сейчас забрать победу на карте Inferno И мы должны увидеть Десайдер встречи карту Train. Вопрос, конечно, остается открытым. Увидим или нет. Но, но я надеюсь, увидим. А там, конечно, посмотрим. Вполне возможно, Ансас не оставит своим соперникам шансов. Потому что такие четкие снайперские винтовки уж были на оверпасе, Что я боюсь за команду НЛ. На второй карте Пистолеты У команды New Legend по-прежнему, естественно, нет экономики Потому что предыдущий раунд не зашел а Потому что не зашел и первый И так далее и, и, возможно, и этот не зайдет Но скаут раздобыли Может быть, с этим скаутом Нимбл, как являющийся, по всей видимости, все-таки Мейн-снайпером команды New Legend Может, он сможет Реализовать этот девайс и привести свою команду к победе За счет своих снайперских навыков А может быть вообще и нет Фекс пытался сейчас обидеть курочку Но повезло, что не обидел <laughs> Не надо обижать животных И очень медленно, через практически свой респаун Команда New Legend выстраивается под яму То есть... Судя по всему, сейчас у нас рванут ребята на точку Б. Либо же обратно выбегут на ребра. Тут, конечно, одно из двух других э, вариантов быть не может. Не может быть это ковры. Времени не так уж много для того, чтобы еще на ковры успевать сбегать. Но это, конечно же, точка Б через банан. 23 секунды. Вот 23 секунды, дорогие друзья, сейчас ребят с пистолетами досидятся и будут выбегать под МП-9 и м -очку. и вот он, mp 9 отличный даблкил, минус от Мони, и последним остается Нейрокс, которого убивает в спину, уже подоспевший на всю эту тусовку, All Ready, Герд. 3-0. Ну, интересная задумка была сейчас у, ко у команды New Legend, конечно, потянуть время и на совсем-совсем поздних таймингах выбежать а, на точку и просто взять ее, как говорится, на храпом. но нет, нет, такое не бывает, когда вы с пистолетами. Окей, с девайсами еще можно было бы как-то равно постреляться, а здесь все свелось к тому, что не чекнули соперника на гробах и все. И перспектив дальше уже в матче практически никаких не осталось Кстати, заметил, почему-то постоянно Автодиректор отключается и не хочет сам показывать фраги Непонятно почему вообще Я всегда хвалил CS GO за то, что она умеет это И это CS 1.6 не умеет делать Ну вот внезапно теперь автодиректор начал с бои какие-то давать постоянные Ну, хеллбой под флешечку, не спасающую хелбоя от гибели. Молотов за троечку. Мони здесь в упоре готов был принимать, кстати, и принял Андрея. Ну а следом Нейрекс справляется с Мони. Хороший Молотов, кстати говоря, который мешает проходить игрокам атаки. И только лишь Нейрекс с одним ХП Карл успевает пробежать. Кстати, у нас э, Дека вылетает. Не у нас, вернее, а у команды New Legend. И снова со спины, снова уже, ну, очень, очень медленно действует New Legend. Ну, взгляните, 5 секунд до конца раунда. Я, конечно, понимаю, да, что... Нет, не понимаю. Отказываюсь понимать, как можно выбирать карту, на которой вы играете, ну, настолько, настолько медленную, потную атаку. Я думал, типа, сейчас будет какая-то э, крутотень и какие-то интересные штуки Но вот пока что я не вижу от команды New Legend чего-либо такого прям интересного Пока вижу достаточно банальные и ожидаемые, так скажем, раунды Под точку Б практически игнорируются ковры Но вот сейчас, наконец-то, на коврах хоть какая-то небольшая потасовка будет Правда, мне так кажется, она закончится очень быстро ну, в общем-то, я не ошибаюсь, минус по нейроксу, и у нас на полтора еще погибает один догонку. Без головы Андрей, ну тут просто раскат на банане, и ним был один против пятерых, дорогие друзья. Да, есть калаш и дым, и это все, что есть. И, скорее всего, это навряд ли может как-то помочь выигрывать. Спрейдаун заходит с огромным трудом, но самое главное, нет потери лайфбара. И нет больше дыма. <laughs> Все. Дым выброшен. Сидим, курим. Несут пивко. Карм. Круто. Поздравляю. Ну, летают молики. Молик немножко не туда залетел. За это был выходит. Наказывает первого и сразу наказывает второго. Но, увы. Только три минуса. Для победы, как вы знаете, нужно было пять. И теперь у команды New Legend... Тайм-аут. Тайм-аут почему? Потому что там, наверное, сейчас э, Радек э, должен их пропесочить. Просто так пропесочить. Ну, потому что, ну что это такое? Ну что это? Ну что делают они? Видно, что команда Ansos к этому шоу-матчу готовились э, более тщательно, чем их соперники, так скажем. Не в обиду, конечно же, коллективу New Legend, не в обиду коллективу Ansys, но я не знаю вообще, чем я мог обидеть команду Ansys. В принципе, они ничего плохого за эти полторы, так скажем, карты не сделали, и обижать их как бы было, естественно, не за что. А вот про команду New Legend я много всего не очень хорошего сказал, поэтому, ребята, не обижайтесь. Это критика, и не более чем мое мнение. Я могу ошибаться, вы знаете, я не какой-то там профессиональный игрок Просто со стороны мне кажется, что вот это было бы чуть более правильным действием Но мы люди, нам свойственно ошибаться И, естественно, New Legend тоже, в общем-то, не роботы Скаут у Нимбла и Диглы. Кстати, с арморами С первыми и Нимбл даже вот на второй армор разорился Ну, в принципе, почему нет? Ну, вот скаут стоит напротив снайперской винтовки АВП. Да, то есть... Ох ты, Андрей! Включился! Включился таки в матч. Еще из прострела попал в еще одного соперника. Без э, убийства, но, правда, попал. И Нимбл, кстати, Нимбл все-таки погиб в перестрелке с вражеским снайпером. И вражеским снайпером был, кстати, Ханест, если я не ошибаюсь. А, Мани подобрал снайперскую винтовку с погибшего ДРГ. Ну и теперь на банан уже по-прежнему, в общем-то, выйти будет сложно. Что за Андрей, Шазон ноунейм. А, приветствую, Ром, привет. Ну, три минуса. Ну, все. По Похоронили. Казах последний. Насколько бы казах крутым, конечно, игроком не являлся. Но с деглом один в пять такой не выиграешь. Накинул дым. Полетели, естественно, сразу куча пуль. При этом там стоит игрок. Это Ханест. Он дает информацию о том, что никто никуда с банана не уходил. Поэтому можно продолжать, собственно, настреливать. Продолжают, кстати, настреливать. Сейчас дымы рассеиваются. И Казах попадает в Фекси, но без килла, к сожалению. 6-0. Пауза не сильно помогла, но, в общем, дала возможность как минимум обсудить Вопросы А вопросы были Теперь снайперская винтовка, АВП есть и у Нимбла тоже Но при этом два АВП у команды Ансес Поэтому тут, в общем, надо не расслабляться, да, самое главное а Под флешечку АВП занимает позицию на мидле И вместе с этой самой АВП, все игроки команды New Legend принимают решение, видимо, все-таки отыграть что-то быстрое и агрессивное Именно на точку А Не вижу я здесь каких-то возможных перетяжек Но вот Алреди Герд очень вовремя оказывается на коврах и подхватывает на них казаха Ханест Не промахивается минус нейрокс Последним в ребрах остается Дека Дека, у тебя в спине соперник. Но это вообще абсолютно ничего. Не меняет сложившейся ситуации. 7-0, дорогие друзья. И еще одна пауза от команды New Legend. Ребята, вы мои кумиры. Паузы, паузами, конечно же, но нужно все-таки как-то... Более адекватно, что ли, оценивать э, сложившуюся ситуацию Но вы выбрали Инферно но ну и вы делаете на ней полную чепуху Вот сейчас был быстрый раунд Который разбился об обычной, так скажем, э, раскидки, контр раскидки команды Ansys Позиционно просто никого не пропустили Сейчас они обсудят, как будут дальше проигрывать Возможно, Ром, возможно По крайней мере, они перед этим раундом также брали паузу Вернее, перед этими двумя То есть сейчас восьмой раунд начинается с паузы И точно так же шестой раунд начинался с паузы А толку? но ну, взяли две паузы Поговорили, подумали И... И хз Надо вон сос идти, мониторить буду в Андрея Моник Ну, почему бы нет? Дезморальс что ли, сильная у них Александра предполагает А, кстати, Сашенька, не удивлюсь Потому что за дизморалец когда вы летите на своем пике 7-0 Очень-очень-очень легко Но, к сожалению, даже 15 уровень Андрея э, Дека Не спасает от поражений в раундах И пока что не удается открыть счет от слова вообще ДРГ перед смертью успевает забрать Андрея И вот, кстати... Кстати, важный момент, что Снайпер погиб и АВП досталось Нимблу Может быть, Нимбл включит э, режим Simple? Понятно Понятно Мы тусим все время на банане И не надеемся на то, что нас будут поджимать Ну просто это я к тому, что как-то слишком Как мне показалось, с большой уверенностью Нимбл прыгал в яму Как будто мидл никто не мог действительно поджать ну, просто так теперь, опять же, с банана не уйти. Там на контроле пытается сыграть Алреди Герта, но проигрывает, проигрывает перестрелку. Мани, трипл килл и все. Вот вам и весь раунд команды New Legend. Я полагаю, что они, конечно же, сейчас обсуждали не экономический раунд, а девайсный, который у них будет через один, то есть сейчас. То есть они... В седьмом раунде обсуждали, что будут делать в девятом. Обычно так, кстати, профессионалы когда-то в свое время и делали. Ты берешь паузу перед экономическим раундом. Потом делаешь медленный экономический раунд, чтобы и продолжить обсуждение. И теперь Андрей берет снайперскую винтовку. Помимо него еще, кстати говоря, со снайперской винтовкой. Также играет на ВП команды New Legend. Это... Это кто? Это Нимбл. Но нет... Пока что Нимбл минусы не делает Один фраг от э, Деки, от Андрея Казах тоже погибает И постепенно, постепенно у команды New Legend остаются только снайпера и в этот раз Андрей не попадает, а Герд выпрыгивает, пытается забайтить своего соперника на выстрел Пытается его развлекать и всячески разминать Ну и здесь разве что не зарежут Нимбла, хотя вообще в принципе и на такие ухищрения могли бы сейчас пойти ребята из команды Ansos 9-0, странный вопрос у меня назревает, он действительно странный, но в какой-то степени логичный Зачем New Legend выбрали карту Инферно? Зачем и почему Ну, инферно, типа, плохо у них идет Может быть, да, у них будет атака Плохая, но сильная оборона Почему нет? Но как-то слабо в это, в это верится, понимаете? Я могу словить э, дизмораль, даже когда мы ведем Но это карму очень сильно Канест, минус э, дека Следом там, кстати, есть еще один игрок ханаст пока что вот, По-моему, по почуял, почуял Пытаются забайтить ханаста на выстрел Выстрел, кстати, попал в Нейрекса Без ноги его оставил Ну, блин Нейрекс просто расстроен Покрутим Дигл на пальчике А чего еще остается делать-то? А какие еще перспективы? Ну, сидят вот сейчас на полторашке New Legend. Ну, с чего они там высиживают? Ну, 5-3 Они ждут ошибок Ошибок не происходит, с беретами уже бегает Ханност, то есть это уже прям вообще у нас все весело здесь, как говорится В яме сидит, кстати говоря, по-прежнему Хилбой и Нимбл, и Хиллбой упускает сейчас очень хорошую, нет, не упускает такие возможности сделать два минуса Ну, потеряно, правда, 66% здоровья, но не смертельно, абсолютно, абсолютно не смертельно Новые легенды, вот они какие Да, вот такие у нас нынче новые легенды Ну что, Ханест со снайперской винтовкой подго... Подгорает на 1 хп в своем собственном молотове Игрок атаки Ну, нужно дожидаться фекси, естественно, тут ни в коем случае Нельзя действовать одному Это я про Ханеста, хотя мне кажется и ханаст может э -э выиграть Тут КТ, КТ сильная сторона Да я прекрасно знаю, что здесь КТ сильная сторона Это типа, забавно говорить Комментатору о том, что здесь Какая, какая здесь сильная сторона с Слишком очевидно, но я просто про то, что Даже наск насколько бы сильной ни была Сторона КТ Нельзя проигрывать Вот так Вот так не проигрывают Тебя просто выходят с беретами забирают Тут вопрос уже не в силе страны, А в умении стрельбы Да, наверное, скорее всего Потому что, ну, если тебя пистолеты перестреливают, у меня грустная история появляется, которую могу рассказать, да. Скорее всего, камбэка не будет. Но, конечно, конечно, не нужно ни в коем случае забывать, что, как верно подметил Тринити, действительно, Ансас сейчас играют сильную сторону. Вполне возможно, у новых легенд оборона такая, что ты просто вообще туда никогда не пройдешь. И это будет 15-15. Хелбой. -15. Кстати, сделал энтрифраг, забрал ханаста и, может быть, уже с 11-го раунда хотя бы мы счет откроем. А то, ну, 10-0 прям совсем несерьезно для шоу-матча-то. Хеллбой! Второй минус. Минус ДРГ. Ну и остатки команды Ансес находятся на точке Б. Ну, алло, может быть, зайдем на А? Почему бы не зайти на А? Идея-то хорошая. Ну, очень осторожные новые легенды. Вот это вот, опять же, большая проблема в том, что они именно осторожничают. Из-за этого они играют очень медленно и теряют теряют возможность, вот, пожалуйста, выигрывать. Казах еще подловили на медле. Что там вообще делал Казах? Почему он там был один для меня огромнейшая загадка? Просто в упоре остается Андрей, делает дабл Фекси. Также отдается под Андрюху. И это 10-1, дорогие друзья. Открывайте шампанское. Команда New Legend взяла первый матчпоинт в этой встрече. Респект ребятам, что хотя бы не в ноль, даже если уши отлетят. Надо просто дальше. Не сбавлять, как говорится, темп и пытаться какие-то камбэки делать. Я не знаю, конечно, откуда их можно будет находить и делать, но, но надо. В любом случае, экономика у обороны слегка, конечно, потрещала. Как вы видите, у Алреди Герта, даже невзирая на такой счет, все равно нет денег. 150 за эйс от Андрея 6 евро даю. Я думаю, Андрей не сделает уже эйсы, потому что Андрей, скорее всего, ну, просто на дизморале. Мне так кажется. Вообще, там большинство игроков команды New Legend, я думаю, на дизморале сейчас... Очень хрен его знает, что должно произойти Чтобы появилась этого как раз-таки та самая мораль и воля к победе ДРГ Не нащупает, естественно, в смоках оппонента Но казаха разменяют Разменяют Три в три А игроки атаки, вы посмотри, что делают, а? Ну, ну, ну что можно сказать Ну, просто один фекси на Б стоит и все а кто взял овер? Богдан, на правый верхний угол сейчас прям смотрим Там все написано Это же CS GO, здесь все написано 13-16 победил ANSYS Ну, типа С такими темпами даже ГГ в конце не напишешь Ну, тут как бы да Ну, ГГ ГГ обычно все-таки пишут Хотя бы хотя какая-то борьба когда была Здесь, конечно, борьбой никакой не пахнут Не пахнут не пахнут ребята из команды New Legend борьбой Совсем вот Пахнут потом, но не борьбой никак Ну, может быть, э, дезморалью еще попахнет Ой-ой-ой-ой, ой, хелбой! -ой -ой -ой, Какие отличные тайминги! Ну, блин, ну только вот вся сложность в том, что именно тайминги Ну, ДРГ Нож будет? Ну, это же просто уже хокма какая-то, и какая-то... Все, у меня заканчиваются мысли и... и предложения. Мне нечего сказать. Последним у нас остается дека и минус от ДРГ. Вот ноузум от деки не прошел, а вот от ДРГ прошел. 12.11. Оказывается, я много чего пропустил. Приветствую, Рустам. Ну, не сильно много чего. Но первую карту, во всяком случае, всю полностью пропустил. Там было 13.16. Там было поинтереснее, чем здесь. Да, пресс F, то респект Просто пресс F, Потому что... А что еще остается? Ну вот правильно, а что нам еще остается? Подумали парни из New Legend И решили запушить банан Ражби, <laughs> мазафака Просто рожби. Надеемся только на ражби ну, там молики-молики, все, поняли, короче, что уже мы на Б не залетаем Но у нас остался, естественно, ДРГ на точке А Который, в общем-то, призван здесь, естественно, контролировать возможную оттяжку игроков со спота Б Мани каким-то образом забирает Нейрокса Я не понял вообще, что там сейчас делал Нейрокс, почему... Где его тиммейты? Почему он остался на этой позиции один? Если все-таки будет выход на точку Б, то почему его до сих пор еще не было? Опять какая-то, ну, просто трата времени Скорее, конечно, трата времени Но не лишено смысла В любом случае, борьба именно так и должна как-то навязываться Наверное Когда у вас ничего не летит, ничего не получается сделать Хоть какие-то выходы надо искать One more R2D2 Нет, к сожалению, казаха убили 13-11 а кто с кем играл до этого? Подскажите, пожалуйста. До этого играли они же. Ну, первая карта была между ними. Это Best of 3. И игра еще будет, если он с э, выиграют... Э, простите, проиграют. Если New Legend, короче, выигрывают Inferno, то мы с вами увидим Трейн еще. Если не выигрывают, то не увидим Трейн. Такая вот история. Но пока все складывается так, что Трейн мы не увидим. Потому что там у Нимбла пулемет. Ну, собственно, купить больше, видимо, нечего было. Галил. Галила вот у Нейрекса, кстати, оказался Неплохим девайсом, а вот ним был Со своим пулеметом в ангаре уже Хелбой. минус Алреди Герт 3 в 3, ну, может быть, хотя бы 13-2 Ну, просто в порядке бреда Может быть, хотя бы 13-2 Я, конечно, опять-таки повторяю, сильная сторона Обороны, но не чтобы 13-1 Или там 14-1, или 13-2 Ну, снайпер разменивается Хелбой делает уже второй минус В этой встрече и В этой встрече, простите, в этом раунде а вот, кстати, Казах 2 кило всего сделал. Так что это, в общем-то, не такая уж и шутка на самом деле. Калаш и МК -ка идут на ретейк. Позицию игроков атаки хорошая. Если это сейчас будет проиграно, все. Я, я не верю ни в какие возможные здесь ретейки. Ну, тайминги. Тайминги в максимально неудачные попадает Мани. И Фекси, естественно, уже теперь здесь один ничего уже точно не сделает. Ну, попадет он в голову Хелбоя, Ну, убьет он там в точке э, Казаха. Раунд так или иначе будет проигран. И 13-2, дорогие друзья. Итоговый счет первой половины. Первая половина провальная, что просто капец. Я склонен верить в то, что как бы сейчас хорошо в обороне не играли ребята из э, команды НЛ... Пару ошибок они допустят. А пара ошибок приведет к овертаймам. А в овертаймах ошибок будет еще больше. Хеллбой, кстати. Нейрекс, uh, кстати. Неплохо. Неплохое начало пистолетного раунда. Ну и Нейрекс еще. Вот это да. Андрей, uh, кстати, с беретами. Лол. Хотя 62% за Нью голоса голосанули. Да. Кстати, да, 62% отдали свои голоса за победу команды New Legend. Пока не похоже. Ну что, сидели одни, теперь будут сидеть другие, да. И сейчас просто идем на Б и умираем там. Ну, может быть и нет. Ну, два глока против такого разношерстного байраунда навряд ли, конечно, что-то сделают. Хотя, конечно, тут не такой уж и прям разношерстный. Тут три юспа и береты. Но при этом все с арморами А вот мани, например, без армора Но зато с гранатами Гранаты, которые надо еще Было бы как-то успеть выкинуть Хотя бы перед смертью, да, а то деньги на них были потрачены а... толка от них не было Ну что, раунд трех игроков Нимбл и One more э, фраге Сделать не смогли Но 13-3 мы получили, окей Первый шаг на пути к камбэку Все-таки сделан Это было сложно но New Legend смогли Но сейчас надо ждать опять же девайсы. Девайсы все расставят по полочкам поскольку столеты не отражают действительность, как я и говорил в начале этой карты еще. А надеяться все-таки стоит камбэк бы. Ну камбэк может быть, конечно. Я же говорю про что? Камбэк может быть. Но надо смотреть на девайсы Как на девайсах смогут отыграть э, команды? В частности, как на девайсах Ansys будут играть? Так же жестко или не так же жестко? Ну вот, в упоре дробовик. Дробовик не работает. Работает все как раз-таки, кроме дробовика. Ох ты. Ну, два в три. Нельзя уже быть на сто процентов уверенным в победе. При этом яму не чекнем, да? Яму не чекнем. Зачем? Яму не чекнем. Ладно, на самом деле ситуация забавная, потому что в первой половине была такая ситуация, когда Нимбл чекнул яму и не чекнул мидл. И из-за этого умер А теперь получилось наоборот, да То есть чекнул мидл, не чекнул яму из-за этого умер Классика, классика Потому что в Counter-Strike Тайминги, везение и удача Тоже имеют не последнее место На самом деле Береты у Ханаста. Ну Ханас, кстати, береты берет совсем не по приколу Не чтобы поиздеваться над соперниками А потому что, как вы видите, он и с авиком играя Тоже берет береты Видимо, любимый пистолет так скажем, любимые пистолеты. Ну и к слову, для коллектива New Legend становится очевидно, да, что это уже не точка Б, и, конечно, вот то, что у них есть оперативное понимание а, момента перетяжки, это важно. Это важно для любых игроков обороны, потому что чем быстрее и скорее вы понимаете действия своих соперников, тем лучше вам же самим. Но сейчас слишком медленно, но ну, а учитывая, естественно, что на контроле банана у нас играет казах. Казах моментально, если и погибнет, то начнется перетяжка на точку Б. Поэтому, кстати, вот э, Фекси и... Кто еще? И ДРГ я бы рекомендовал, конечно, Казаха убить. Э, именно это помогло бы команде New Legend... Э, вернее, помогло бы команде Ansos оттянуть силы соперника на другую точку. Да, и, кстати, начинается небольшая перетяжка. Уходят игроки... Но... Выход на точку А, умудряются зафейлить парни из команды Ansys И тут же начинается моментальный вывол, выволос, если можно так выразиться На точку Б, но успеет ли добежать игрок атаки? Не успеет он добежать без контакта? Нет, успевает, вы посмотрите Ну, опять же, наглость второе счастье Здесь есть уже ДРГ с девайсом Ох ты, Андрюша, молодец Опять же, вот оно то самое, чуйка. Чуйка, но поставлена бомба. В какой-то степени Ансас уже сделали успешный экономический раунд. Правда, только в какой-то степени раунд они не выиграли, но хотя бы денег получили, что тоже очень важно. Теперь денег у них, конечно, целый вагон и маленькая тележка. Можно закупаться вот прям совсем как хочешь. Вот все можно купить, что только можно купить. Uh, то же самое, кстати, касается команды New Legend uh, Ну и что, и теперь у нас uh, Заводим двигатель И едем uh, в камбэк Если можно, конечно, выразиться Едем в камбэк, что я вообще снесу сейчас <laughs> uh, Несколько, по-моему, даже Три целых молотова лежит Да, 3 uh, молотова на банане Это, по-моему, очень много Даже для того, чтобы убить uh, Пару человек, хватило бы и Одного, по сути, молотого. Но Мани сделал то же самое, что делали New Legend всю первую половину. Отдавались в коврах под ханаста. И вот, кстати, вышеупомянутый ханаста делает дабл -кил, и начинается очень, очень неприятный выход на точку Б, где Нимбл делает один минус по ханасту и погибает. Бомба устанавливается и вдвоем хеллбой с Нейрексом. Могут, естественно, выбить, тем более есть снайперская винтовка. Ну, с авика-то уж дальнюю дистанцию контролировать будет совсем с руки. И Хелбой, как танк, имеет 100 хп и полный раскид. Вообще-то, как бы мог бы попользоваться раскидом, хоть как, какую-то флешку куда-то, что ли, откинуть. Я не знаю, ну а почему, собственно, нет. Ну, либо молик какой-нибудь накинуть. Но что самое интересное, погибает э, нейрокс, а дефьюз китов нету игрока обороны. А дефьюз китов нет. Даже если бы он сейчас перестрелял бы троих. Э ну, короче, печально было бы, печально. Печально было бы в каком плане? Он бы перестрелял и не успел бы раздефать бомбу, Это было бы еще обиднее, это было бы еще сильнее ударом по морали, да, типа. Его бы тиммейты ему сказали, почему дефуза не купил, дурак и так далее. Но вот всего этого не произошло. Саш, uh, интерфейс на вид изменился Ты сам его меняешь или это сабновый кс меняется? Uh, да нет, интерфейс не изменился Относительно последнего эфира по ксго Ничего не менялось Но глобально, конечно, он поменялся Потому что если посмотреть uh, Трансляции, там, например, uh, весенние по ксго Там был обычный стандартный ход Здесь я, да, намутил себе, так скажем, немножечко другой Дизайн, оформленница Ну, немножечко сам, короче, подправил Ну, в целом, в общем, вот такое Ну, мне нравится такое гораздо больше, чем э, Дефолтный худ Здесь можно название игроков ставить, логотипы То есть, ну, практически все, что вы здесь видите на экране Все моих рук дело, да Кроме, ну, конечно, того, что там Все это меняется автоматически и так далее, да В общем, весь дизайн, цвета и так далее Все, конечно, делалось вручную конкретно мной я не часто слежу за CSGO, поэтому для меня другой. Ну, конечно, он не может быть таким же, как в 1.6. Все-таки две разные игры. А ДРГ появляется снайперская винтовка. Он ее моментально реализует, но правда потом отдается под а самую простейшую аркаду, которую можно было отразить, даже, в общем-то, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Но не получилось. В целом, красиво, чтобы не было. Да, это точно. Итак, минус от Казаха. Ханаст остается 1 в 3. И, кстати, Ханнест, по-моему, просто обязан такое выигрывать, но ни в коем случае, черт возьми, никогда не списывайте со счетов игроков обороны, таких как, например, Андрей с 19 хп. Вы можете подумать, да, да что там 19 хп, я вам скажу. Я вам скажу. Он из с 19 хп эйсы делать умеет. Кстати, важный минус, важный момент, что минус э -э, Ханнеста э, сделан по игроку. По какому игроку? Так, я, кстати, только сейчас заметил, почему... А, ну аватарки-то у всех одинаковые, я понял, да. Я понял, я понял. Здравствуйте! Здравствуйте, меня зовут Хеллбой, и я прятался в сайде. Как вам такой поворот событий? Ну, возвращаясь к своей же собственной цитате, дорогие друзья. Команде New Legend со счета 13-2, простите, нужно взять... 14 раундов, не ошибаясь Ну, желательно, желательно, да, можно отдать парочку, но не более того Желательно вообще отдать максимум один Чтобы как-то от, как от овертаймов себя оградить И конкретно в этой ситуации вот она, та самая ошибка, которая была допущена И отдан 14 раунд То есть еще одна отдача всего-навсего еще одного раунда приведет к допам это не страшно, но это неприятно для любого коллектива, который э, играет в Counter-Strike Потому что допы это всегда морально тяжелее, чем обычный матч Плюс э, то и дело смена сторон Три раунда за одну сторону, три раунда за другую Там уже особо стратегии никакие как бы не включишь Но вот то, что сейчас, конечно, Ансас готовится выходить на точку Б, Весьма-весьма и очевидно, но на мой взгляд глупо, да? Где дым на хелпу? Просто один, один вопрос. Почему он только сейчас прилетел? Где дым на хелпу? Вот и все. Мне нужен ответ только всего-навсего на этот вопрос. 500 тысяч человек сидит на банане... Никто не додумался кинуть дым на хелпу. Кинули флешки через верх, молотовые, все кинули, что только можно было. Не кинув самое элементарное, что должно было спасать команду Ансас при выходе на точку Б. Но ну, теперь, как видимо, можно и в другую сторону применить... Э Мою цитату, да, про ошибки Команданцы также могут ошибаться И допустить камбэк Который могут весьма без труда, кстати, оформить команда New Legend Потому что эти ребята, те самые ребята Которые как раз-таки могут камбэчить В общем-то, их такой счет останавливать и пугать не должен ну, как мне кажется, во всяком случае. Я, конечно, могу ошибаться, но... но не думаю, что конкретно в данной ситуации я ошибаюсь. Подсадочки у нас здесь на козырьке в исполнении коллектива New Legend. Все у них, то есть, собственно, получается интересно и хорошо, что самое главное сбалансировано. То есть мы подсадим человека, мы подойдем к процессу игры творчески. Мое почтение, умею появляться на камбэках <laughs> Да, кстати Не первый раз уже такая ситуация Ну, выход из-под ковров сразу здесь, естественно ним был контролирует Опять, ну, элементарная флешка Ну, типа, блин, камон Три флешки Вот сейчас еще четвертую выкинули Даблкил от э, кого? От всех Не даблкил, но по минусу В общем, теперь Ансас начинают, короче руинить сами себе карту, не понимая, видимо, того, что от них требуется в атаке. Ну, как минимум раскидывать это требуется, это 100%, да? Ну, и Ханост вышел прям совсем. Не понимая, куда ему надо стрелять. Вышел, глаза просто разбежались. Ну, сейф Авика, да? Кроме этого, ДРГ здесь больше, собственно, делать и нечего. Какие тайминги? Ну вот. Ну вот. Здравствуйте, Светлана, но вы внимательнее как бы изучайте экран, да? Вы видите, что счет 1-0, желтая полосочка у команды Ansys есть, а синие полосочки у команды New Legend нет. Зачем спрашивать, какой счет? Эта полосочка означает выигранную карту, черт возьми. Да, ну в общем ситуация очень неоднозначная, вот прям максимально неоднозначная. Ну снова жесткая прокидка банана, там чудом может только сейчас выжить э, ДРГ. Кстати, он вообще почему то савиком? Это не ДРГ, простите, это Ханост. А где ДРГ? -это сам? А ДРГ вот он. Я за рулем не могу изучать. А, все понял, понял, понял, понял. Тогда вообще что ты здесь делаешь, если ты за рулем? Иди за руль. Кстати, New Legend лишились Nerex, а при этом не лишились никого больше. Вернее, не лишили никого э, команды Ансас. И вот тут э, надо не расслабляться. Разменные фраги обязательно важны, потому что численный перевес может быть реализован чуть-чуть позже. Ой, Дерг. Минус на снайперской винтовке. Погибает Нимбл. На точке Б у нас остается всего-навсего один игрок атаки. Ой, простите, игрок обороны. Это... Андрей. Это Деко. И это его звездный час. Сделать 4 минуса. Ну, Андрей понеслась. Одного. Хотя бы одного. Забрал уже что-то. Ситуация равная. 3 в 3. Попытка прострелить. Ну, такая себе попытка прострелить. Минус от ДРГ. Перевес за игроками атаки. Ханест. Слышит, чувствует Андрея. Чувствует его парфюм. Забирает его. И последним остается казах. Казах опасный человек. Хотя многие утверждают, что казахи не люди. Но я против этого казахи. Люди еще какие. И вот этот вот даже сверх... Черт возьми, человек. Но, увы, сегодня ему, э, во всяком случае, в рамках карты Инферно совсем не прет. 15-8 в пользу коллектива Анса, Дорогие мои друзья, команда New Legend э, совершили ту самую последнюю ошибку, которую они могли только совершить. Они отдали матч своим оппонентам. То есть, условно скажем, матч продлится на много раундов. В случае, если New Legend больше не будут ошибаться. Но... Любая ошибка приведет к поражению И 2-0, как следствие, мы не увидим с вами карту Трейн Ух ты Прокидка спота Б, здесь нимбл со снайперской винтовкой, кстати говоря И еще Андрей, между прочим, со снайперской винтовкой также играет Но играет он с ней э, на на точке А Ханест э, забирает Ван Мора и прокидка спота Б, то есть все-таки именно точку Б принимают решение разыгрывать Ансус. Интересно. Ну, по нимблу есть информация. Самое правильное действие, которое можно было сделать, это на шифте открываться под АВП, который ты знаешь, где стоит. Да-да-да. Алредигер, дабл килл. Спасает, так сказать, ситуацию для своей команды. Ну что, New Legend нельзя такое отдавать. Собрались. И АВП, конечно, не самый качественный девайс на ретейке, но тем не менее, никто не отменял. Андрей хорошо умеет стрелять с АВП. И тем более Хелбой помогает, убивает Элреди Герта, здесь минус от Андрея И ДРГ последний Байтят Байтят, черт возьми, на выстрелы, а бомба стоит Серьезно? Серьезно? У меня вопрос Закономерный Не, не подумайте ничего, закономерный вопрос Почему бомба стоит под тройку за фонтаном? Если, и, и, вернее, блин, я даже не знаю, как его сформулировать. Короче, что делал ДРХ, ДРГ, господи, простите, со снайперской винтовкой на банане, когда бомба стоит как бы не под него? Типа, это нелогично. Ты же ничего не сделаешь в случае, если надо будет что-то делать. Ну, здесь вот как бы разобрались Андрей с Хилбоем. Респект огромный ребятам из команды New Legend. Они не ошиблись хотя бы при ретейке. Сделали очень важные фраги. И Нимбл еще и сейчас убивает already Герта. Размены, размены, разменов надо бояться. Команде New Legend ни в коем случае, как я уже говорил, размены нельзя пропускать. Ну, постановка бомбы серьезно, вообще ничего не чекнув. Это сильно. <смех> как же жестко. ДРГ, кстати, второй раз уже такую жесткую штуку делает. В предыдущий раз он выстрелил, вот я не помню, в кого, то ли в Нейрекса, то ли в Нимбла в Коннекторе на Оверпасе. Точно так же, просто стоял, стоял, бабахнул в стену и прострелил. Здесь приблизительно то же самое получилось. Ну что, 15-10. Ну. Но... Как бы уже близимся к 16-13 из, предыдущего... из предыдущей карты. Но заканчивается экономика у атаки. Не то чтобы уж прям полностью, но закончилась. Могут, могут абсолютно спокойно сейчас парни из New Legend показать камбэк. Ведь все-таки я напоминаю, что выбрана карта Инферно именно этой командой, не Ansos. Ansos свой пик уже забрали. Но на голову выше по-прежнему выглядит своих соперников из New Legend. Даже невзирая на камбэк и какие-то нереальные 8-2 во второй половине, работать, так скажем, команде New Legend еще предстоит очень и очень много. Ну, работы во всяком случае проделать, сделать прям... Все, у меня начинают теряться мысли и путаться э, слова. Кошмар. Такое мясо творится, аж даже больно смотреть <с> Да нет, ну смотреть на такое не больно, скорее даже наоборот интересно Итак, ДРГ В первых рядах, если бы не флешка, конечно, вломился бы и наверняка бы свой МАК-10, может быть, и реализовал Но, но, Хеллбой пытался поджать мидл и получил по голове, правда, забрал Мони и здесь начинается выход на точку Б ну, позиционно-то, ну, такое нельзя проигрывать, ну, Алешеньки, простите меня, дорогие друзья, ни в коем случае, опять-таки, не хотел оскорбить команду New Legend, но просто, кроме как Алешеньками, назвать никак не могу. Хеллбой и нейрак остались вдвоем, оба идут с банана, а уже Герт Ханест готовых ДРГ готовы к приему, у них уже девайсы есть полноценно, все красиво и даже есть одна флешка. Для полноты картины, то есть такой ретейк уже не видится таким уж прям очевидным. Нейрокс, а Дефьюз Китов еще ни у кого нету, но это вообще тогда просто виллы, дамы и господа. Это виллы и это 2-0 в пользу коллектива АНСАС, 16-10 завершается вторая карта. И, к сожалению, к моему величайшему сожалению, третьей карты Десайдера этой встречи, увы, не будет.